этой недели, которая посвящена знакомству вас с, с проектом People, с практиками, которыми мы в частности регулярно занимаемся. И посвящена она подготовке, подготовке к основному марафону с чистого листа. Я очень много всего рассказывала вчера, поэтому... Кто, кто не успел понять, чем мы здесь заняты в рамках этих ближайших дней, обязательно посмотрите, запись эфира уже выложена. Она уже в YouTube-канале есть, и можно все понять, уяснить и даже уже на старте попрактиковать. В целом, сегодня второй осознанный день, который мы с вами дружно проживаем в контакте с собой и знакомимся с стихиями через взаимодействие с природой, телом, жизнью, пространством, Ну, в общем-то, у кого как получается. Где-то у кого-то получается пока что касаться к себе только через наблюдение за внешними объектами, за отношениями с другими людьми. Но я вам сразу хочу сказать, дорогие, что за три месяца вы научитесь касаться к себе напрямую и многим-многим техникам и саморефлексии, и медитативным разным техникам, и всякому ценному и бесценному в это непростое время турбулентности, перемен, переходов, трансформации и разных видов потрясений и потерь, Все равно мы что-то с вами обретаем. И вот чтобы перестать болью быть только занятыми и стараться спасти себя от накопившегося такого снежного кома разных вопросов очень очень важно и ценно начать двигаться к а не убегать от и вот собственно говоря темы мы здесь все заняты мы это команда people команда платформы многомерного развития путь интуиции и я вам обещала вас с этой командой знакомить, что и собираюсь с большой радостью делать, реализовывать. И сегодня, помимо медитации, которая будет не очень длинной, но достаточно эффективной, я сразу расскажу вам о ней, чтобы вы обязательно никуда не разбегались и терпеливо, терпеливо и уважительно вкушали встречу с одним из с тренеров проекта People, потому что сегодня мы будем с ней немножко в диалоге общаться с этой великой женщиной, она сама о себе расскажет, но оставлю вам такую легкую интригу. Но тем не менее, о медитации, медитация невероятная, медитация очень ценная, особенно для этого дня, потому что мы с вами будем растворять влияние проекций прошлого на нас. Мы будем с вами сегодня растворять очень-очень такие плотные, плотные слои нашей памяти, нашей родовой, в том числе памяти, нашей бессознательной памяти, которая продолжает фонить в нашей жизни. Можно сказать, даже токсично, токсично заполнять пространство нашего сознания неким, неким шлейфом прошлого, ну, в частности, негативного прошлого. Да. То есть сегодня мы с вами поработаем с негативным умом со всеми теми привычками, а немножко пострадать, со всеми разными такими, знаете, утяжеляющими грузиками, которые заставляют снова и снова наступать на те же грабли, или же ожидать от окружающих людей, то знаю я вас, или о, проходили, я уже в курсе, то есть вот такие алгоритмы, у нас их очень много, они бессознательны, мы их не всегда замечаем, но они, они при этом все равно действуют. Поэтому я сегодня с вами проведу 11-минутную медитацию, которая очень эффективна в, вот с этой целью. Это одна из любимых медитаций моего сына, ему 10 лет и вот он умеет это медитировать, умеет медитировать в целом. Вот в эту медитацию садится чаще всего как только события дня утомили или в целом есть какой-то эмоциональный дисбаланс внутри, он, вот, вот я прям замечаю, когда, когда он это делает, он даже ребят уже многих пытался учить этой, конкретно этой медитации. Она простая, делает он ее одну минуту или три минуты, ну, в общем-то, для своего возраста. И на том спасибо называют, уже какие-то семена в сознании откладываются, и реализовываются хорошие привычки, я этому тоже радуюсь. Нам с вами, конечно же, этих трех минут или одной минуты недостаточно, потому что мы повзрослее, и опыт уже успели накопить отрицательный, в том числе и, и в этой жизни, не говоря уже о том, что есть нюансы, в том числе активированных уже слоев памяти по возрасту, потому что слои памяти активируются в нашей реальности согласно возрастной, возрастной шкале. То есть у ребенка в 5 лет есть доступ к одним слоям своей памяти души, прошлых уплощений, в 10 к следующим, в 20 к следующим, так 30, 40, 50, мы мы все с вами обретаем по, по мере расширения своего сознания доступы к глубинному прошлому. И, конечно же, не, не все нас радует из того, что там получено в доступ. Особенно, когда мы приближаемся к таким рубиконам, как 30-40, да, вот такие очень пиковые это возраста и, как вы знаете, да, даже в классической психологии есть эти всякие теории, которые описаны как кризисы и поданы они сквозь ширму разных концепций. На самом деле, с точки зрения энергоинформатологии, достаточно легко это все объясняется, когда, когда владеешь информацией о многомерной структуре человека, то, в общем-то, все так по-философски просто оказывается. Поэтому, допустим, 10 лет ребенок, человек, даже будем так говорить, человек, он, он не имеет доступа к очень древним слоям памяти своей души, даже если он будет с высоким уровнем сознания, все равно по масштабу зрелости своего ментального тела, ментальное тело созревает у нас в рамках этого, этой жизни, мы, мы обретаем доступ своевременно, абсолютно своевременно ко всему, и это невозможно ускорять. Поэтому, если кому-то казалось когда-либо, что вы можете чем-то своих детей утяготить, проявляясь в их жизни такими там сильно практикующими или просветленными, или что-то им лишнее навязать, не получится, даже если бы хотели, потому что э, понималка не работает на восприятие до, до того уровня, который еще не способен обрабатываться ментальным чел телом э, человека. Вот поэтому очень часто я даже в диалогах с вами тоже задаюсь, да, часто вопросом. Я вам сейчас доступно выражаюсь, вы меня хорошо понимаете, нормально вербализирую свои мысли, они заходят вам на уровне ок или так себе. И вот сейчас тоже вам задам тот же вопрос. Ну как, как, как настроение сегодня, насколько получилось проходить задание сегодняшнего дня, напишите, пожалуйста, хотя бы несколько слов о том, как, как вы сегодня, как вы сейчас, как, как состояние, как настроение, как знакомство со стихией воды. Я видела ваши отчеты, я вижу, что вам очень интересно узнавать, какими стихиями являетесь вы, и вам помогли этот алгоритм освоить. Сразу отвечу на такой ключевой вопрос, что же это значит и как это расшифровывать. Первое, ответ номер один, приходите на марафон с чистого листа, мы будем... В третьем месяце разбирать устройство матрицы судьбы и анализировать ваши персональные настройки. А номер два, более глубокий анализ своей судьбы можно получать на персональных консультациях. Это ответ номер два. Ну и, конечно же, когда очень сильно интересен этот аспект, лучше всего это учиться. Да? То есть вот когда-то мне тоже все влекло Спасибо не Волковый, это мой учитель по метафизике китайской и Бадзе системе. Первый, такой самый-самый первый. Вернее, второй, да, ну, такой фундаментальный. Когда я много-много вопросов задавала и все хотела готовых ответов, она постоянно мне говорила, приходи учиться, приходи учиться, приходи учиться, ну, как постоянно, ну, месяца два. И, в общем-то, дальше я пришла Поэтому чувствуйте себя, откликайтесь на тот зов, который внутри. А мы сегодня с Еленой Бакулей, которая, еще раз повторюсь, является сотренером проекта People, является одним из менторов, кураторов. И я не побоюсь этого слова, моей такой космической сестрой, как и многие, которых уже удалось найти в этой большой вселенной, и э, подружиться ну, не, не просто, знаете, как э, на уровне проекта, но это более глубокая связь, которую даже словами сложно описывать. Но я э, вас прошу э, принять в этом эфире э, с большим уважением. Ленусит, я тебя приглашаю, подключайся к э, моему эфиру. Елена Бакулей, э, Прекрасная, красивая женщина, мама четырех детей, красавица дочки и трех сыночков. Живет Елена в Израиле, друзья. Леночка, конечно, я уверена сейчас с вкусными деталями расскажет о том, как, как это мы так... Оказались в Израиле, хотя Лена является украинкой, она из Полтавы, а познакомились мы в Киеве. В общем, история очень длинная, и мы так минут 10-15 точно сейчас поболтаем. И еще раз повторюсь, послушайте, посмакуйте, как вот так вот бывает в жизни. И вот такой вот, да, тоже бывает, потому что мы с самого начала организации проекта People находимся в разных странах самого-самого начала и лена как многие говорят умудряется при этом все осваивать все успевать никуда не деваться не пропадать участвовать во всех наших интенсивах во всех наших движениях во всех наших благотворительных инициативах и при этом вот вот действительно тотально и глубоко ощущать связь, как будто бы ты вот там по двору одному ходишь. Ну, я думаю, что Лена это подвер... подтвердит. Хотя мы с ней не виделись колоссальное количество лет в физическом в смысле. Да, последний раз, когда у тебя, наверное, была только Аринка, то есть была одна только дочь. Ну что ж, все, я умолкаю на какое-то время. Я отдаю тебе отдаю тебе микрофон. Ленусь, ты в эфире. Добрый вечер усил добрый вечер, Украина, Россия, все страны, которые нас слушают. Добрый вечер, дорогие сад нам. Прежде всего, Ирочка, тебе отдельная благодарность. Когда ты произнесла великая женщина, меня это сначала немножко так э, засмущало, но потом я согласилась. Потом я действительно согласилась, и то, что ты говоришь, это действительно просто невероятная связь, которая ощущается. И все эти, не знаю, тысячи десятки километров, которые есть между нами, они просто пыль на дороге. Потому что путь, по которому мы идем, он просто невероятно красивый, он находится в постоянной синергии. Это, это все, вот все, что ты перечислила, дается очень, на самом деле, легко. Но так было не всегда. Не всегда так было, да. В Израиле я проживу уже почти 9 лет. Вот. И действительно, когда мы уезжали из Киева, у нас на тот момент было двое детей, и, и третьей я была беременна. То есть мы узнали, когда мы начали оформлять документы, мы узнали о том, что мы станем родителями в третий раз. Но нас это не остановило. И скажу о том, что, скажем так путешествовать я наверное начала практически с пеленок и родилась я на самом деле для вас для многих это будет открытие родилась я в харьковской области это маленький город лазовая там мы прожили совершенно недолго потом мы тоже много мы ездили мы жили в баку какой-то период с родителями потому что мама у меня из баку потом мы снова вернулись в украину мы прожили в полтаве в общем то там я жила училась в обычной школе занималась обычными делами с 5 по 11 класс я была в активе в школе в общем то там у меня начался путь журналистики и очень очень много опыта было вот. и так вроде бы вроде бы все обычно вроде бы как у всех но ты знаешь ли период... будет, прости пожалуйста я думаю что будет очень ценным да вот в современных реалиях для наших участников для наших женщин узнавать, да, вот о твоей такой миграционной истории, о, о том, насколько, насколько это реалистично, на самом деле, и, пере, и переезды реализовывать, и страны менять, и новые культуры осваивать, и внедряться в общество да, и в которые не с самого начала к тебе дружны, и, и, и в целом вообще, да, вот, дорогие женщины, представляете, вот, какой это кладезь опыта, вот вот это сердце, вот она она только начала рассказывать маленькие маленькие кусочки, но продол- но продолжи, но продолжи. Да. Продолжи, да, как раз э, хотела перейти к тому, что э, когда мы э, решили приняли решение переехать в Израиль, это же сразу решение, это было. Э, очень, она очень долго принималась, то есть мы несколько лет над этим думали, мы все время возвращались к этой мысли, потом снова от нее отходили, и ключевой момент, я до момента выезда из Украины в Израиль на ПМЖ я не думала вообще о том, что мы когда-нибудь здесь будем жить, и о том, чтобы вообще здесь жить, потому что Израиль страна очень специфическая, я думаю, те, кто здесь, может быть, бывал, знают об этом, да. и действительно разница культур, разница восприятия, Людей, особенно иные религии, не иудаизм, то есть воспринимается здесь, ну, скажем так, Иерусалим, конечно, центр мира, да, как говорят, и центр мировых религий, но все-таки существует некая заширенность, которая мешает людям свободно воспринимать, в особенности христианскую ну, вот ветку, да. Вот. И когда мы сюда приехали, это, конечно, ну, во-первых, лететь девочки беременными, это, это еще тот челлендж, когда у меня, я всех четверых детей носила с очень длительным токсикозом, буквально там ну, до пятого, до шестого месяца. И, конечно же, сам перелет – это отдельная тема. И, конечно, эти все гормональные всплески, и, скажу так, это, несмотря на то, что мы несколько лет собирались сюда выехать, я все же была психологически не готова к этому. Это уже, знаете, как это было? Это было так. Ладно, муж, хочешь, поехали. Вот, вот так это было. Вот. По, момент сути, момент страну, которая, по сути, поехали в страну, которая длительное количество лет находится в статусе войны, бесконечной. Да, вот, вот, вот, да, да войны. это очень важный аспект, конечно. Я это тоже потом хотела бы немножко коротко так, ну, обсудить и рассказать свой опыт в этом. Вот. И когда мы а, приехали сюда, а, я столкнулась с очень серьезным личностным кризисом. И как раз вот в этот кризис я обратилась к пырочке, я так постучалась, говорю, Ир, говорю, давай, спасай, делай, скажи, что делать. Потому что, конечно, мы до этого момента очень близко уже были знакомы, мы очень много выпили чашек чая на кухне за столом. Вот. Но в этот момент у меня не было никаких скажем так инструментов самопомощи, которые бы могли мне вы, вынырнуть из этого колодца, вынырнуть из этого дна для того чтобы себя как-то стабилизировать И конечно эти все гормональные перестройки, беременность маленькие дети, у меня разница между детьми самой старшей у меня девочки 16 лет. И потом уже мальчишки, то есть потом у нас следующий сын родился через 6 лет, и вот трое мальчишек, у них разница примерно ну, полтора-два года между ними. То есть вы понимаете, это очень мало, и, конечно же, ну, это просто, но это несложно, ну, честно. Вот когда меня спрашивают, как ты справляешься, не знаю, девчонки, вот сегодня буквально у меня сейчас приехала гостита свекровь из Украины, и она говорит, я восхищаюсь тобой, как ты справляешься, как ты справляешься. Я говорю, мам, ну, реально... Несложно, потому что когда, даже, когда уже родился четвертый сын, я уже была в глубоких практиках. И вот четвертый ребенок, я скажу, дался очень легко очень легко с точки зрения психологии. То есть представьте, я сидела, у меня грудной ребенок, который самое интересное, во время всех практик, во, во время всех тренингов, он просыпался, он не спал, То есть, ну, уровень души, да, он просто просыпался, я его брала под грудь, он сосал грудь, и я сидела на тренингах, я обучалась, у меня за плечами очень много различных сертификатов и компетенций, и, и это, было, это было уже легче. Почему? Потому что у меня были инструменты самопомощи, которыми я регулярно себя вытаскивала, то оттуда, то оттуда, то есть пока находилась вот в такой, грубо говоря, в карме, да, пока я все это в себе немножко наладила, почистила и пока это все у меня заработало в потоке. Вот, Дорогая момент... мама четверых детей с высоким уровнем духовного развития, да, вот даже детей, потому что необычные дети приходят к практикующим женщинам. Кто ты сейчас с четвермя детьми? Кто, Кто ты? я сейчас? Ой, кто я сейчас? Ну, я просто волшебница, исцеляющая присутствие, я люблю так говорить. Почему? Потому что перечислять, кто я, это значит сказать о том, что я сертифицированный арт-терапевт, я специалист фэн-шуй, я энеопсихолог, я работаю с камнями, да, то есть я автор и создатель смысловых обережных украшений из натуральных камней, я автор бренда Angelina Inspirations, я думаю, что многие девочки знакомые, знают, уже пробовали на вкус и неоднократно возвращались. Вот. У меня есть множество различных инициаций, и в том числе я инициирована в канал знаний, древних сакральных знаний друидов. И когда вот пару лет назад я получила эту инициацию, у меня связь с камнями, скажем так, она стала для меня более ясной, и я ощутила вот эту вот синергию, поддержку этой стихии Земли. И в тот же момент я прошла тоже обучение, и на данный момент я в, своих целительных, скажем, в своем целительном опыте использую не только камни, но и различные травы и натуральную косметику создаю. В общем-то, очень много у меня различных направлений, в которых я работаю, поэтому мне очень сложно, как говорят маркетологи, вот у меня муж маркетолог, он меня все никак не может упаковать. Говорит, ну определись, кто ты? Говорит, ну не знаю, ну вот я вот это, вот это, вот это. Он говорит, не, говорит, маркетинг так не работает, у тебя же там целевая аудитория начинает мне рассказывать, да? А я, я кто? Ну просто волшебность исцеляющая присутствие, просто все, чего касаюсь, оно начинает вибрировать на одной волне со мной, и имеет такой вот целительный эффект. Наверное, это ну, вот так. Да, сейчас ты еще, еще и находишься в обучении еще да, одного я, уровня? Я, Да, сейчас я нахожусь, уже вот четвертый модуль у нас прошел, и я являюсь, скажем так, начинающим учителем кундалини-йоги. Вот. здесь в израиле уже есть группа практикующих, с которыми мы регулярно проводим сатсанги раз в неделю и девочки занимаются и видят эффекты конечно же пандалини йога вот буквально сегодня после и своей садханы мне пришло такое очень устойчивое осознание того что эта технология была в моей жизни уже ну в прежней жизни То есть, явно я почувствовал эту энергию почему потому что даже Интуитивно бывают какие-то вот асаны, которые ты принимаешь до знакомства с йоги. То есть я еще не знала, что это йога, но я это делала. И когда я начала эту технологию изучать изнутри, я поняла, что это же кундалини-йога. Я же делала кризис кундалини-йоги, я думала, что это мне просто так удобно и хорошо от этого. Какие-то техники дыхания, какие-то позы принимала, какие-то скручивания, какие-то там… Ну, ну, в общем, это все было интуитивно, из с памяти души. Я просто сегодня это прочувствую, Вахи, гуру, благодарю за то, что вот это случилось именно сейчас. Хотя, честно, я очень долго откладывала этот курс по разным причинам. У меня были, у меня маленькие дети, они ночью еще, вот самым маленьким мы сейчас пять лет, и он по ночам до сих пор приходит нам в кровать. И, в общем, эти утренние сатканы, это очень рано, я не смогу это реализовать. И место у меня нет, где заниматься. И, ну, в общем, в общем, много всяких у меня причин. А потом, когда у нас... Теперь внимание, курс стартовал у нас 29 января, а 30 января мне исполнилось 39 лет. То есть свое, свое свой день рождения я отмечала на коврике, на тренинге, и это было очень значимо. Почему? Потому что вы, вот Ирочка сказала, вы будете дальше изучать про энергии, так я являюсь также кармологом, нумерологом. Я скажу о том, что у меня как раз сейчас включается 22 энергия в этом году которая, по сути, позволяет мне проявлять вот эту свою высшую духовную свободу во всех аспектах своей жизни. И это очень ценно, очень значимо. Я такая, ну все это явно. Явно надо идти, надо хорошие сапоги, надо брать. Вот так я оказалась на этом курсе. И, в общем-то, сейчас очень счастлива, что и этот опыт я реализовала в этом воплощении. Потому что наша жизнь – это очень длинное и красивое путешествие. И... Это путешествие будет нам приятно в том случае, если мы будем ловить кайф от каждого соприкосновения, от каждого процесса, который у нас происходит. И абсолютно неважно. Вот я сегодня тоже мы обсуждали, и я вспоминала, как я поливала сегодня свой сад. И вспоминала, как мы с мамой, там у нас маленькая клумба была в Полтаве, у нас частный дом остался небольшой. Это маленькая клумба, как мы с мамой ходили, выбирали эти красивые цветочки, потом мы их сажали. Я говорю, я ловлю, и от этого тоже кайф. То есть от, от абсолютно простых вещей я ловлю кайф. Это, наверное, я не знаю, это мне награда свыше а, а, за какие-то мои достижения, наверное, в прошлых воплощениях, за то, что я, а, я родилась такая. Вот Я родилась с тем ощущением, что жизнь не такая. В какой-то момент я немножко уснула и потеряла эту контактность с собой истиной, и когда я это снова вернула в себе, я такая, ну классно жизнь хороша же. этот оптимизм, он просто реально помогает в каждой точке. И в тот момент, когда мы сюда приехали, это мне тоже очень помогло. То есть, несмотря на то, что было невероятно сложно, сложно, потому что... Ну, языковой барьер, это понятно, само собой, но тут даже речь не о языковом барьере, потому что в Израиле очень много, во-первых, русскоговорящего населения, и практически каждый говорит по-английски. А так как я по образованию педагог-психолог и преподаватель иностранных языков, английский не мне первый язык, то для меня, в принципе, я по секрету вам скажу, иврит я до сих пор не выучила. Почему? Потому что я говорю по-английски. Вот как-то так. И сложность была в том, что разность ментальная, причем то русскоязычное население, изначально мы приехали в город у моря, мы жили у моря, это город Батьян, кто, кто был, тот знает, тоже довольно-таки специфический город, и нас угораздило именно в него попасть, ну да, случайно тогда, чтобы быстрее проснуться. И просто когда я выходила на улицу, и я наблюдала людей, которые заморожены в своем сознании где-то там в 90-х годах, и это все как-то так печально наблюдалось, и это очень усугубляло. Я смотрела так на каждый летящий самолет и говорила: Господи, ну забери меня обратно домой, я хочу домой. Мужу говорю, говорю, муж, говорю, все, говорю, полгода прошло, поехали домой уже, сколько можно здесь сидеть? И вот такое я хочу домой да, делать. То есть понимание, давим... понимание того, что, что именно ты делаешь в Израиле, почему вы туда попали, оно случилось не резко и сразу. Вообще. Надеюсь, надо надо было тоже потрудиться немножко, да, и позадавать правильные вопросы, потому что сейчас у многих и женщин, и семей тоже к пространству, к себе, к, к времени возникают вот эти вот эти вопросы, да, за что, почему, когда я вернусь домой? И, конечно, хочется каждую действительно подойти, обнять, остановить и сказать, не спеши убегать. От своего здесь и сейчас, потому что, возможно, это самые бесценные такие континуумы и возможности в целом, да, вот о которых ты просила Бога, небеса и молилась, но пока что не видишь. Что будет за поворотом? Да, вот, но до конца не, не все ясно. Что ты делала, чтобы увидеть? Что я делала? Ну, я практиковала, я очень много практиковала, и ты об этом знаешь. И на самом деле, мои учителя, у которых я обучалась, ну, Ирочка, само собой, да, были другие учителя, очень много учителей у меня было, говорили, что ты идешь семимильными шагами, может, временами надо немножко притормозить. Я говорю, нет, не надо на вчера, я не могу притормаживать. И они просто удивлялись, и действительно, так же, как я перед ними складываю руки, так же они передо мной складывали, говорили, ну, ты, говоришь делай что-то невероятное. Вот. Мне действительно нужно было на вчера, потому что просыпаться было очень больно, очень тяжело. Конечно же, переезд потянул за собой, мой личностный кризис в том числе потянул за собой наш семейный кризис с мужем. Мы женаты уже сколько? 19-20, в общем, не знаю, надо посчитать точно сколько лет, но в общем, вместе мы с моих 17 лет. Мы познакомились с моим мужем, когда мне было 17 лет. Вот. И, в принципе, до момента переезда у нас было все нормально, скажем так, да, как у всех, плюс-минус. А переезд. Можно ли сказать, что перемещение по планете Земля это такой твой двигатель прогресса и эволюции? Твой персональный способ? Наверное, да, причем, как ты понимаешь, я выбрала не самый простой вариант этого перемещения, но в Израиле действительно случилось, случилось вот то самое пробуждение, и э, я не знаю, сейчас сложно сказать, э, это ли святая земля, или, э, ну, конечно же, все вместе, да, это личная карма, это вибрации планетарные, это все процессы, которые, все вместе. Нельзя сказать, что э, этот процесс пробуждения принадлежит, принадлежит там только, ну, чему-то, да, какому-то одному аспекту. Вот, и э, на чем остановилась? На том, что э, начала искать, начала искать пришла к Ирочке, подергала Ирочку, говорю, Ирочка, давай что-то делать, Ирочка, на тебе практики, на тебе медитации. Ирочка говорит, у меня я вот планирую открыть вот школу вот когда-нибудь, давай-давай. Я говорю, так, говорю, хочу школу, Ира, давай школу. Она, ну так давай учись будешь со мной школу вести. Ты помнишь эти диалоги наши? Конечно, да. Да, ну вот так все и сложилось. И по сути... Переезд, он, конечно же, это очень серьезный шаг. И когда ты делаешь этот шаг, тебе нужно понимать, что твоя жизнь после этого разделится на до и после. Конечно. Поменяются окружения, поменяются люди. И вот я вот положа руки на грудь, хочу вам сказать, не цепляйтесь. Если, если вы действительно чувствуете, что вам нужно уехать, и вы уехали, не цепляйтесь за прошлое. Вообще за прошлое никогда не стоит цепляться и и о будущем тоже не сильно надо попекаться жить надо вот сегодня Вот сегодня здесь сегодня я здесь в израиле где я буду завтра я не знаю это не факт что я завтра буду в израиле а может буду в израиле я не знаю где я буду но э, вот это вот свобода и э, освобождение от зацепок э, от привязанности вещи потому что когда ты переезжаешь тебе предстоит очень много оставить любимых вещей и у нас очень у многих есть эта зацепка за вещи а я Представитель Земли Ян. Вот мы сегодня, мы сегодня, да, обсуждали темы стихий, да, каждого. Вот я Земля Ян. Если вы почитаете, кто такая Земля Ян, то это такая огромная гора, это которая, просто, любит да, да. которая любит накапливать, которая любит накапливать, которая не любит перемещаться, ну как гору переместить? И вот она, вот она я во всей красоте, да, и сижу тут и, пожалуйста, попробуй меня сдвинь, если я этого не хочу. То есть мне надо захотеть. А как захотеть, ну, начали рождаться дети. А дети это у нас кто? Это у нас дерево, которое нашу земельку своими корнями да, немножечко двигает. Вот. Ну, и муж у меня тоже представитель дерева, и поэтому он меня тоже как бы двигает. Поехали туда, поехали сюда, давай тут, давай так. Он 21-я энергия, поэтому он такие тоже у нас. Да, я думаю, что пока что для наших участниц рассказы об энергии это как великий непонятный космос. Да? Они потом Но... и поймут, да? В целом. Ну, в общем-то, это... все мы, женщины, практикующие, да, при первом касании, кажемся где-то кому-то странненькими, где-то кому-то неземными, где-то кому-то оторванными от реальности. Но на самом деле, вот благодаря и даже эти, эти, этим сериям эфиров я преследую личную миссию показать, насколько это неправда, насколько мы все практикующие женщины, мастера, учителя, живые, реальные, светские, нормальные, настоящие, да, и мамы, и, и жены, и сестры, и подруги, и, и так далее. И на самом деле это все просто как такие иллюзии, иллюзии в голове, которые через ассоциативные ряды не дают чему-то раскрыться, проявиться через легкость, легкость. Вот э, я думаю, что Лина с стопроцентной э, уверенностью скажет, что начинать с чистого листа она умеет. Сто процентов. Сто процентов. Да, с чистого листа. И э, на самом деле э, вот эти начинания, они, э, знаете, это вот... Вот каждый старт, даже вот каждое обучение, которое ты начинаешь, оно тоже начинается с чистого листа. И сейчас вот этот э, наш марафон, который начинается. Просто позвольте себе обнулиться, позвольте себе не думать ни о чем, забудьте все, что вы знали. Просто э, вступите в это, вступите, позвольте себе э, начать все действительно с чистого листа. С листа. Послушать, э, посмотреть по сторонам, послушать других девочек, попробовать новые практики, позволить себе в это включиться. На самом деле… Э, я вот сегодня размышляла буквально тоже утром на эту тему, да, про кундалини-йогу. И сколько тоже существует различных зашоренностей, и сколько существует мнений и страхов вокруг кундалини-йоги. И девочки тоже спрашивают, ой, а вот эта практика? А там, там практика мантра сатанама, да, вокруг нее обычно вообще больше всего возникают различные... Сегодня вопросы. будет у нас именно она. О, видишь, как да. я не знала. да. да. И э, я вот сидела, тоже размышляла на эту тему, и э, вот думаю, вот, ну, вот как из сердца человеку донести э, тотальную безопасность э, нахождения в любой из духовных практик? А ответ очень простой. То есть когда у тебя есть э, э, твой какой-то вот внутренний список ценностей, которых, которым ты следуешь, и ты понимаешь, что эти ценности э, совпадают с... Со вселенной, со вселенскими ценностями, то какую бы ты практику, куда бы чтобы ты ни попробовала, куда бы ты ни зашла, у тебя остается твой внутренний стержень, твой канат, за который ты так цоп, и ползешь вверх, поднимаешься, и это тебя. То есть ты, ты не можешь ничего сделать, ты не можешь навредить ни себе, ни другим людям, если ты придерживаешься все время любви веры и света любви веры и света это главные ценности до да, которые должны быть у человека если ты этого придерживаешься куда бы ты ни оступился ты можешь где-то провалиться споткнуться упасть отряхнуться и пойти дальше пойти в свою новую счастливую жизнь с чистого листа да но многим это мешает сделать как ты сказала зацепки за старое поэтому сегодня мы начинаем с открытой медитации которая поможет научиться а, открепляться от всего, что тяготит в прошлом, в старом. И я от всего сердца благодарю тебя, целую и обнимаю, дорогая Лена. Завидно. Лена будет у нас вести весь марафон с чистого листа от начала до конца. Я имею в виду как кураторский адепт, и в том числе Елена является ментором, одним из четырех менторов всей годовой программы Крылья. Поэтому Лена, вы будете видеть, чувствовать и, и, и, и кушать, кушать, обмениваться, обмениваться учиться, впитывать, вместе практиковать на протяжении всего года. Поэтому я тебя попрошу познакомить всех участников с собой. Пожалуйста, покажи, как тебя можно найти, кому интересны все, все, все вот, вот эти дары души, которые она проявляет, я сама любитель и украшений смысловых Елены, я с радостью ношу, и многие мои и украшения мастера созданы руками Лены. Поэтому есть, есть чем восхититься. Спасибо тебе большое. Благодарю, да рада быть с вами. С вами. За беседу за твою экспрессию. <с> да, вот, вот мы и собрались. Лена, земля, я вода. Дорогие, все <с> в контексте, в контексте э, знакомства <с> со стихиями. Вчера у нас был день. <с> сегодня день воды. Вот мы вот такие. Вот такие мы интересные. Разные, но при этом э, мы разом. Благодарю да вас. Уж. Люблю, до встречи. Да, спасибо, мы встретимся с первого числа на медитации, на вечерней с вами уже, поэтому совсем да. скоро. Елена будет вести вечерние медитации, в том числе, потому увидитесь и не раз. Да, Лену я буду просить выключать микрофон и видео, и мы с вами остаемся на, на медитацию. На медитацию, друзья. Поэтому приготовьтесь к практике. Практика будет, повторюсь, не длинной. Вы можете практиковать эту медитацию, когда находитесь наедине с собой. Начиная от трех минут. Три минуты это, конечно, маловато. Я уже это озвучивала для того, чтобы был устойчивый, эффективный, да, вот от этого потраченного времени результат лучше для взрослых людей минимум делать минимум, минимум 7 минут, а так, так чтобы ок 11, 11. Если вы почувствуете в результате 11 минут, что вам как-то легковато прошла эта работа, легко прошло попробуйте сделать 22 минуты один раз 22 минуты я учу делюсь вернее с вами алгоритмами и конечно не не одноразовые они то есть хочется чтобы вы использовали сохраняли в своей такой аптечки до да, аптечки осознанной женщины все эти техники и применяли их Тестили, получали свой опыт, смотрели на результаты. Поэтому не, лени, не ленитесь, попробовать еще раз, еще раз посмотреть. А так? А если так? А так? Потому что на самом деле хитрое наше сознание, очень хитрючее в части своего бессознательного слоя, где на уровне души мы прячем, прячем свои, свои вот эти якоря, Потому что мозг, ум, он любит, любит цепляться за иллюзию стабильности, за прошлое. И в целом из-за этого в нашу, в нашу жизнь с легкостью сложно приходить новому. А мы хотим легкости, а мы хотим ощущать себя такими живыми. А жизнь – это развитие и перемены. И вот такой диссонанс получается. Поэтому настройтесь на практику. Мы с вами начинаем. Я вам сейчас покажу техническую часть. Она несложная. Что мы делаем? Мы складываем с вами руки. Ну, садимся в вертикальную позицию. И складываем руки вот таким вот образом. Каждый палец подушечкой касается друг друга и получается э, вот такая вот позиция руки ставим на вот этот уровень уровень солнечного сплетения вот верхние пальцы они упираются четко между грудью да, вот в точку но вы не прикасаетесь к своему физическому телу руки немножко впереди 3-4 сантиметра вот от больших пальцев приблизительно. И э, руки находятся в такой позиции: знаете, как будто бы вы положили бы их на, на парту да, вот такая как поза отличники, отличника. Вот приблизительно вот так это выглядит. Я как раз помещаюсь. Пальцы э, касаются четко друг друга, они, можно сказать, слегка напряжены в этом своем, в этой сцепке, и больше никаких точек контроля у тела нет. Ровная спина, спокойное дыхание, все остальное, вернее, спокойная вертикальная позиция, все остальное будет сосредоточено на дыхании. Что мы с вами будем делать? Мы с вами будем делать один вдох через рот, Через подождите, сейчас уточню. Через рот или через нос? Здесь очень важно, важно, важно. Я уже однажды сама забыла об этом и неправильно дала своим практикующим эту медитацию. Да, все-таки через рот. Так, мы будем делать вот такой букву О вдох и на вдохе. Вдохнув, задерживать дыхание и один раз проговаривать внутри себя сатанама. Сатанама – это цикл перерождения. Са означает бесконечность. Са означает жизнь. На означает смерть. Има означает перерождение. Перерождение возрождение переход и э, с помощью этой дыхательной техники и этой медитативной мантры, которые с помощью которой мы будем воздействовать просто думая ее просто думая больше ничего дыш, дышим со, сложили пальцы и на вдохе один раз внутри себя при закрытых глазах проговорили сатанама. И мы будем дальше выдыхать, пульсируя восемь раз, растянув на 8 таких подвыдохов свой, свой выдох. Сейчас покажу, как это будет выглядеть на уровне живота. Вот смотрите, мой выдох будет. Я вдыхаю. как будто бы мягко через восемь колебательных вот таких вот подтягиваний пупком мы выдыхаем весь воздух выжали все и снова мы вдохнули сказали внутри себя один раз сатанама и снова мы это мантра она помогает нам Войти в фазу свободы от всего, что является материальным, от всего, что нас там якорит, тяготит и за что мы зацеплены, не только материальным, но и эмоциональным тоже. Да, вот это очень хорошая медитация, которая дает возможность очистить сознание, в том числе и от эмоциональных зацепок. Потому что некоторые предметы несут в себе или места, или, или даже, даже люди, да, они несут с собой определенный спектр эмоций, которые мы привыкли кушать. И тоже получается такая некая форма несвободы. И вот, вот этот выдох, который мы делаем, да, как пульсирующие такие 8, 8 движений животом, он, он очень эффективно очищает на уровне физиологии это кишечник, это печень, это поджелудочную, это, в общем-то, все фильтрующие органы нашей, нашего живота, нашей зоны ЖКТ. На уровне энергоинформациологии это и есть наши ментальные программы, наши родовые в том числе программы, потому что они локализируются также в толстом кишечнике, в нижних слоях и зонах нашего, нашего живота. И в контексте вибрации сегодняшнего дня да, именно, именно вода как стихия, это это про время, я вам это утром говорила. И э, есть эти следы на воде, как мы э, знаем, да, даже корабль на море оставляет после себя след. Э, всякие разные отпечатки от нашего опыта жизни, они тоже остаются вот как вот, вот такой вот след. И с помощью э, вот этого колебательного движения пупком, э, вокруг которого находится почти 80 тысяч нервных окончаний, мы перезаписываем свою нейросеть, мы можем убирать настолько глубинные установки, программы, зацепки, которые и в теле, в теле осели, и в целом они в инфополе человека тоже сидят. Поэтому, когда человек берет, например, эту медитацию, делает 40 дней подряд или там, хотя бы 21 день, то в конечном итоге как побочным эффектом можно реально восхититься по, по результату этих, этой реализации такого, такой аскезы, да, вот, как легко начинаешь относиться ко всему, что уходит, ко всему, что начинается, ко всяким переменам, ко всяким потребностям жить по-другому, то есть это невероятно ценная медитация для всяких рестартов, рестартов, да, перезапусков. Поэтому давайте давайте это сделаем сегодня вместе и посмотрим на то, каким же окажется этот опыт. Я, как всегда, буду вас просить быть открытыми на все виды эмоций, которые пытаются выйти на свободу. И дайте себе волю, дайте себе волю, научитесь давать себе волю, проявлять себя. Это тоже залог мира в нашем мире, потому что если мы зажаты, то, в общем-то, и не свободны внутри себя даже на уровне простых, простых физиологичных проявлений, и внутри нашего мышления это непозволительно, то... Вот, в общем-то, такое у нас формируется и внешнее поле всякого рода непринятия да, людей, такими, какими они есть, в контексте даже физиологии. Давайте начнем. Будет просто музыкальное сопровождение ради сопровождения, ничего такого, оно ничего не значит. Весь уровень ответственности находится на каждом из нас сейчас, поэтому. Все в безопасном пространстве своей личной практики. Групповое поле целения создаю для вас сегодня я как проводник. Поэтому складывайте руки в намасте, и мы с вами с помощью открытия пространства практики начнем. Делаем глубокий вдох, медленный выдох. Вдох. Нет, я не выдох. Вдох. И со следующим вдохом с помощью мантры Онгнамогуру намо, гуру дев намо» мы откроем поле для практики. Означает эта мантра «Я приветствую свой дух». Здесь и сейчас я соединяюсь со своим высшим я вдох, чтобы начать. Прямо сейчас каждому из вас я предлагаю пойти еще дальше и еще глубже, поработать, потрудиться. Если у вас в вашей жизни, в вашем пространстве есть какие-то задавненные, нерешенные проблемы, обиды, какие-то точки боли, особенно связанные с конкретными людьми, конкретными личностями возможно даже родными или мамами или папами или мужьями или детьми или друзьями сотрудниками кто угодно может быть вот очень важно чтобы это был конкретный человек и тогда через взаимодействие и намерение отпустить, что-то утяжеляющее внутри своего сознания, что было причиной этих конфликтов, и до сих пор является да, вот неким таким якорем, который не дает возможности вам ощущать, ощутить свободу на полную, вот ваше сознание сможет распутать этот узел, и э, все остальные последствия, которые оказались результатами этого конкретного узла, уже не касательно данного человека, но разных-разных сфер вашей жизни. Ну, например, есть какой-то конфликт с мамой, например, да, но этот узел влияет на физическое тело и его непринятие, на невозможность достаточно зарабатывать, на страх проявляться на боязнь мира и в целом всего нового в нем вот постарайтесь сейчас войти в практику с тотальной конкретностью с тотальной конкретностью не распыляйте себя сейчас в этой медитации до масштаба всего мира сузьте себя наоборот сузьте себя до конкретной задачи и эффективность этой групповой работы будет для вас очень значимой и максимальной. Ну что ж, поехали. Складываем руки, закрываем глаза и делаем глубокий вдох ртом. Проговариваем внутри себя сатанама. И носом медленно, качая восемь раз губком, мы выдыхаем. Восемь. Это важно. И снова вдох. А перед своим внутренним взором просто держите лицо или имя того человека. Из конфликта с которым вы сейчас будете выходить навсегда, освобождая и себя, и другого. 8. Качание пупком. И снова вдох. снова вдох. Let you Вдох. Внутри себя при задержке дыхания сатанама. И качание пупком, тягивая живот в себя и отпуская восемь раз. Вы реализовываете под выдохи восьмой глубокий. Через нос и снова вдох. И постарайтесь восьмой очень. Эффективно выдыхать восьмой раз и прижимать сильно-сильно свой живот, как будто бы стараясь приклеить его к спине, чтобы вы действительно ощущали эффект отпускания, эффект освобождения. Вдох. Учимся дышать йоговским дыханием. Когда мы вдыхаем, у нас надувается живот, поднимается воздух вверх и в грудь. Восьмой раз. Эффективный, активный выдох. И живот прижали. И снова вдох. И этим вдохом вы как будто бы учитесь жить через свободу, через мудрые отношения. сатанама, бесконечность, жизнь, смерть. Переход, трансформация, перерождение. И снова попадание в бесконечность. Из бесконечности в жизнь, смерть, перерождение. И так целую вечность. На своем вдохе вы можете ощутить вкус воздуха. Вы можете ощутить, как поменялись вкусовые характеристики вашей слюны во рту. Это тоже реально. Это глубокая перезагрузка иммунной системы. За закрытыми глазами у вас могут появиться красивые танцующие огоньки, переливающиеся разными цветами. Таким образом наше сознание очищается, обнуляется, размагничивается и освобождается. И если вы сейчас готовы присоединиться к пространству большего, давайте все вместе подышим несколько последних циклов. Подышим с намерением освободить свое сознание от зависимости от проданий, от зависимости от войны, от конфликта и от всяких видов разделения и непринятия. Давайте научимся быть миролюбивыми. Вдох. Seventeen thirty last good. Дышите, слушайте мой голос. Я освобождаюсь от всех видов зацепок, от всех видов страданий, от всех видов борьбы. Завершаю внутреннюю войну. Я перестаю убегать от своего прошлого и жгуче стремиться в будущее. Я есть здесь и сейчас. Дыхание – мой дар Божий. Я исцеляю себя своим дыханием. глубокий последний выдох и мы складываем свои руки в намасте ладошки соединяем вместе почувствуйте себя почувствуйте свое поле свою энергию почувствуйте как именно вы себя чувствуете и мы с вами закроем пространство практики мантры сад нам споем ее три раза глубокий вдох длинный сад короткий нам я есть то что я есть я есть цвет я есть истина истина есть я глубокий вдох so... и все. Сегодня наше сознание пойдет к сну с большей чистотой, с большей свободой, с большим пространством пустоты, и в эту пустоту, конечно же, сможет прийти тоже больше радости, больше счастья, больше настоящести, больше благ, больше мира, больше реальности. Завтра у нас с вами будет следующий день, в котором мы встретимся снова на коврике. Жду вас в 6.00 на практику. Практика будет, как говорится, по ресурсу, по самочувствию. Утром буду ощущать, провожу ли я ее физически вместе с вами, или открываю поле, даю вам толчок к энергетическому такому запуску себя а Дальше через э, видеозапись. Я узнаю об этом завтра и буду с вами предельно честной, как и сегодня, как и вчера, как и всегда. Ибо реальность это и есть ключ ко всему. Нет ничего проще, чем естественность и объективная реальность. Хорошего вам вечера, волшебных сновидений. Будьте благословлены и делитесь этим состоянием обязательно со своими родными и близкими. Будьте для них питательными, будьте для них живым родником, к которому всегда можно прийти и просто так, просто так, а не для чего-то, за что-то или почему-то. Абсолютно безвозмездно, абсолютно безусловно делитесь тем светом, которым наполняетесь, которым являетесь. Хорошего всем вечера еще раз. Завтра также в вечернее время будет нечто подобное, но уже с другим содержимым. Поэтому вечером жду вас также на медитацию. До встречи. Пока-пока.